Друзья, мы находимся сегодня впервые в шикарнейшей студии. Я хочу заранее поблагодарить наших участников. Всем привет, организаторов. Вадим, Мария, это люди, которые занимаются профессиональной видеосъемкой. Мы будем сегодня говорить о новых технологиях, о том, как работать сразу и писать. На стекле, чтобы оно отображалось, аккуратно можно было заливать сразу ваш готовый информационный продукт, вашу программу, создавать новые технологии. Я думаю, что в конце мы вам покажем еще возможности, как можно показывать экран вашего iPad а на мониторе и управлять им. Надо ли вам пользоваться гаджетами, надо ли вам использовать современные технологии? Конечно, надо. Возможно, кто-то из вас сейчас примет решение, чтобы прийти в студию, например, к Вадиму и к Марии. Студия называется «Видеодоска» в Москве. Или у вас есть желание в регионах узнать о том, где есть представители такого направления. Кто-то, возможно, захочет взять такую себе досточку домой, либо прийти в студию записать курс. Я приглашаю вас, ваших знакомых, возможно у вас есть знакомые, которые хотели бы получить знания от эксперта, от профессионала, который любит свое дело и готов делиться своими знаниями, навыками и умениями.